Так мы в гостях у инженера Ильина Владимира Михайловича, который сейчас живет в Ташкенте. Владимир Михайлович закончил Московский энергетический институт, является ветераном энергетики Узбекистана. Интересуется историей, применяет свои знания конструктора, проектировщика, исследователя для изучения исторических явлений и исторических процессов. Считает, что он, как инженер, увидел то, что не увидели многие историки. Планирует написать цикл научно-художественных статей под названием «Исторические тайны». Владимир, что такое научно-художественная статья? Статья художественная, потому что я хочу привлечь читателей и облегчить их работу. Говорю, что к очень серьезно, генерирую эмоции, организовываю диалоги, рассматриваю мнения с разных точек зрения, глубоко копаю. Статья научная, потому что я... Используя научные методы и методики, выдвигаю и решаю научные гипотезы. Я хочу совместить метод подачи информации, разработанный всеми нами любимой шопенгауэр и взгляды немецкого математика Карла Вержштейна, который говорит, вот что я требую от научной работы – это единственный метод последовательного проведения одного плана соответственно, разработки деталей для того, чтобы на ней лежала печать самостоятельно. А какие статьи вы уже описали? Я написал статью «Тайны египетских пирамид». Писал ее 4 года. Направлял на рассмотрение отличный кафедры разных университетов. Заканчиваю писать статью «Тайны Планирую завершить работу над статьей Древней персидский царь Кир» и его время. Любовный исторический детектив». И статьей «Борьба за английскую корону» – выборная историческая тренера. Владимир Михайлович, а почему Вы употребляете слово «тайна», а не «научная проблема»? Когда Колумб был в «Атлантический океан», никого не интересовали научные проблемы. Всех интересовали тайны. Как быстро стать богатым, как их встретят местные баригены. Научные проблемы, где взять рабочую силу для работы на плантациях, возникли потом. Альберт Эйнштейн писал, «Самое прекрасное и глубокое переживание, выпадающее на долю человека, – это ощущение таинственности. Оно лежит в основе всех наиболее глубоких тенденций в искусстве и науке». Более всего мне нравится высказывание «Асент Дерии. «Научное исследование заключается в том, что вы видите то же самое, что могли видеть и другие, но думайте по этому поводу то, что еще никто, да, кроме вас, не задумывался. В первой своей лекции Владимир раскроет нам такую тайну ансамбля «Пирамид в Гизе», который мы не сможем найти в научной литературе. Лекция первая. Ансамбль «Пирамид в Гизе» – это памятник об оно Если вас спрошу, кто правил Египтом после Параона Хеопса, вы, это подавляющее большинство из вас ответит, конечно, Параон Хефрена. А как же иначе? Пирамида Хипреда расположена рядом с пирамидой Хеопса. Но те, кто так считает или летят истины, после Хеопса Египта управил его сын, фараон Жедефа. Он построил свою пирамиду в 10 километрах северо запада, пирамиды Хеопса, местности, которая серо возвышается над всей дельтой, а с юга над всем лифзийским платок, вершиной которого является. Поэтому пирамида имела скромные размеры. Но. Облицовку ее была выполнена не из белого известняка, а из красного гранита. Пирамида сына Хефре... Хефрена, фараона Микерина, это копия пирамиды фараона Кирида. Произошел государственный переворот. Хефрен убил своего брата и владел престолом. Ансамбль из трех пирамид в Кизе это памятник одному преступлению. Если бы не было брата убийства, то не было и ансамбля. Ну, а почему вы считаете, что фараон Джед... Джедефра был убит? Когда фараон чувствовал свое приближение к смерти, он согласовал кандидатуру своего преемника, утверждал ее и делал будущего фараона своим сопри... соправителем, заместителем. Фараон ушел из жизни, внезапно не назначив сына своим преемником. Хорошо, а почему вы считаете, что был государственный переворот? Потому что ни один из четырех сыновей Джедефра не стал фараоном. А матери этих сыновей были в расстреле с фараонами, и сыновья Джедефра были более легитимные, чем хитрена. Кроме того, археологи обнаружили поломанные статуи Джедефра в траншеи, где находится солнечная лодка, по которой он должен был плыть в загробный мир. Все статуи были поломаны в одно и то же время. У фараона хотели отнять загробную жизнь. Джедефра имел могущественных врагов. Хорошо, в следующей лекции Владимир расскажет о значении фараона Джедефра, а мы с вами прощаемся и будем ждать еще интересные какие-то факты. Да, Владимир? Занимали, Хорошо, спасибо вам.